Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Козерогов на август 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом мы посмотрим про любовь для тех, кто в паре, для тех, кто одинок. Обязательно посмотрим на финансы. Ну а теперь я выберу 10 карт для вас. Под колодой, под колодой у нас карта мага. Ну что ж, это замечательная карта. Карта номер один. Какое-то новое начало может быть. Может быть, какая-то новая глава жизни вашей начинается. Какая-то новая ситуация, с которой вы прекрасно справитесь. Посмотрите внимательно. У него над головой знак вот этой вот бесконечности, который говорит о том, что нет предела вашим возможностям. Маг, он карта мага, в общем-то, говорит о том, что я сам маг в своей жизни, то есть я все сам смогу, у меня для этого все есть, все необходимое. Но давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас карта императрицы, которая перекрывает десятка пентаклей. В основе вашего креста Паш Кубков, в недавнем прошлом карта Туз Кубков, во главе вашего расклада карта Мира, в ближайшем будущем Семерка Посохов. Для вас, мои дорогие, Королева Кубков, в вашем окружении Десятка Мечей, Надежды и Страхи Король Кубков. И чем все завершится восьмеркой пентаклей. Ну что ж, замечательные карты выпали козерогом. Начнем с малого креста. И тут у нас карта императрицы и десятка пентаклей. Первое, что бросается в глаза, вы, наверное, сами видите, что императрица у нас беременная. А беременная она постоянно. То есть она очень плодотворна, плодо плодородна. А десятка пентаклей это и есть карта семьи. Пентакли – это не всегда только деньги, это еще ресурсы, это такая, знаете, семейная стабильность, идиллия, я бы даже назвала. Ну что ж, давайте начнем с карты императрицы, старший аркан, как я уже сказала, карта фертильности, плодородия, плодотворности. Кто-то из вас, может быть, узнает о беременности или вы в положении уже и ждете рождения ребенка. Если, как говорится, это не ваша тема, то, может быть, кто-то из вас очень плодотворен на в работе, в, в какой-то другой области вашей жизни, то есть все у вас получается. А еще императрица, она во главе своей империи, то есть, может быть, у вас свой бизнес, или вы глава семьи, женщина, но вы вот как бы держите всю свою семью вместе. И вас, и деток, еще эта карта красоты, карта, которая управляется планетой Венера. То есть Венера отвечает за красоту. И помните, плодотворность ⁇ это Венера еще планета финансов, то есть денег. То есть и тут же у нас карта десятка пентаклей, тоже деньги. Так что все очень созвучно. Кто-то из женщин, может быть, займется собой, может быть, вы поменяете имидж или решите как бы изменить, улучшить даже еще, еще улучшить свою внешность. Прическа, макияж, может быть, какие-то процедуры. Кто-то, может быть, по магазинам сходит, накупит себе целый ворох красивой одежды. Для мужчин, может быть, такая красавица рядом с вами, ваша партнерша, может быть, вы на самом деле ждете ребенка совместного. Либо вы вот так вот относитесь к вашей женщине, как к принцессе, как к императрице. Ну и десятка пентаклей, я говорила, в любом случае финансовая очень хорошая карта. Это карта, когда вы достигли какого-то материального уровня, потому что по десятке это конец какого-то цикла. То есть вот на этом цикле это ваш вот потолок в данном, в данном случае Конечно, дальше и дальше, попозже, может быть, еще заработаете. Но вот в данном случае это ваш потолок. Это карта, опять-таки, семейная, уже три раза я об этом говорю, но в то же время это карта семьи, в которой как бы обеспечены семьи, где деньги передаются из поколения в поколение, может быть. Или вы, вы в состоянии обеспечить себя, свою семью, может быть, даже все три поколения, часто на этой карте... Играют главную роль родители даже, пожилые люди, даже, видите, тут есть домашние животные, детки, то есть на всех у вас хватит ресурсов, хватит финансовых ли ресурсов, душевных ли ресурсов, Вовремя позвоните своим родителям, спросите, как у них все в порядке, со здоровьем ли им, нужна ли им какая-то помощь. Вот об этом говорит эта карта. Очень добрые такие семейные карты, карта детей даже для кого-то. А в основе вашего креста тоже приятные новости. Карта Паш, Кубков, Пажи – это вот курьер, который приносит нам какие-то известия, информация. В данном случае что-то очень приятное для кого-то. Это новость о беременности, может быть, о рождении детей. Может быть, это беременность не ваша, а ваших детей или внуков. Кого-то из ваших внуков, кого-то из ваших детей. Вот вы получили, получаете эту новость. Ну, это может быть новость любого характера, но что-то такое очень позитивное, потому что в чашах всегда какая-то позитивная энергия, вода, эмоции, позитивные эмоции. Это еще может быть и молодой ч... ребенок, кстати, ребенок, это ребенок элемента воды, рыбы, раки, скорпионы. Ребенок может быть очень чувствительный, мягкий, может быть даже девочка вот по этой карте. Ну, ну все замечательно в любом случае. Это, кстати, может быть переписка, когда вас зовут на свидание, может быть, вам кто-то какие-то комплименты присылает или звонки какие-то телефонные, где вам могут быть, может быть, вас на самом деле зовут на свидание, как бы человек показывает вам, что он заинтересован в вас, у него есть к вам какие-то чувства. Ну, а тем более в недавнем прошлом у нас, если тут у нас маленькая карта паш кубков, то тут у нас огромная карта туз кубков, какие-то огромные приятные новости. Опять-таки, это может быть признание в любви, это может быть предложение руки и сердца, это человек, может быть, признался вам в своих чувствах. Опять-таки, если любовь не ваша тема, это что-то, что-то вас обрадует. Кого-то новость вот, о рождении ребенка, о беременности. Может быть, новость, как я уже говорила, что ваша дочь или сын или внуки, у кого-то из них будут дети. Это тоже очень приятно. Кому-то предложат новую работу, может быть, или предложили, так как это позиция недавнего прошлого. Может быть, вам что-то позитивное такое. У каждого разные стороны жизни, которые для вас важны. Вот что-то вот такое очень-очень позитивное могло неожиданно войти в вашу жизнь. А во главе вашего креста карта мира. Карта мира – это старший аркан, и это последний старший аркан, который говорит об успешном завершении какого-то цикла. Что вы завершили? У каждого свое. Кто-то, может быть, окончил институт или университет, может быть, какие-то курсы повышения квалификации, которые дадут вам возможность двигаться дальше, расширяться, искать лучшую работу, повышение по службе, может быть. Что-то, что дает вам возможность или основу вот для этого расширения. Карта мира еще связана со всем заграничным, то есть поездки могут быть за рубеж куда-то, может быть, в командировке вы часто будете ездить, мир, вы увидите мир, может быть, кто-то поедет просто путешествовать, кто-то закончит, завершит вот этот вот цикл сбора документов на визы, на паспорта разрешение на выезд, кому-то, может быть, даже иммиграция. Если у вас свой бизнес, может быть, у вас появятся иностранные партнеры или иностранные покупатели, может быть, клиенты или поставщики, что-то вот в это. Или вы для них будете иностранным партнером, может быть. Ну, что-то такое очень и очень как бы позитивное вот по этой карте. В ближайшем будущем у нас семерка посохов, карта воина. Это, знаете, карта, когда надо отстаивать свое мнение, отстаивать свое решение. Приняли решение, и вы в него верите, и не сомневаетесь ни в чем, ни в своих силах, ни в своем решении, и отстаиваете его. Могут быть люди, которым оно не понравится. Приняли решение, например, уйти с работы и заняться своим личным бизнесом? Немногим, может быть, кому-то это не нравится. Люди начинают вас как-то... Это не нападки, а, скорее всего, критиси, критика какая-то. То есть вот работа, это стабильность, это зарплата в одно и то же число, а неизвестно, что тебе принесет твой бизнес. Вот так вот, но вы крепко стоите на своем. Привели в дом девушку, родителям не нравится, но вы крепко стоите на своем решении. Вот это она мне нравится, это мое решение. Вот так. Вот так вот можно отстаивать свое мнение, свое решение, свое какое-то, свой поступок даже какой-то. Это еще карта, когда какие-то могут быть сплетни на работе, например, или вам ваши сотрудники что-то, вас как-то этот колкости какие-то. Ну, вот эта вот карта Зен, она прям в позиции йоги, то есть она медитирует, ее ничего не интересует. Даже, знаете, вот эти вот их попытки как-то до вас вот дотянуться, что ли, добраться до вас, никакого успеха не приведут. Очень как бы отстраненно вы чувствуете себя от всех этих мелких людишек, мелких каких-то вот сплетен, я не знаю, каких-то наговоров или еще чего-то. Помните, вот это солнечное сплетение, солнечная чакра, она горит прямо. То есть вы ваш внутренний мир для вас более важен, чем вот эта вот мелочь вокруг вас. Для вас, мои дорогие, королева кубков. Ну что ж, для мужчин это замечательная дама. Может быть, ваша, это может быть, ваша вторая половинка женщина, может быть, вы еще ее не встретили, встретите вот эту вот королеву кубков. Королева кубков – это женщина элемента воды, а земля, то есть наша земная стихия и вода – очень хорошая как бы связь между людьми земной стихии и водной стихии. Ваш противоположный знак – это раки. Поэтому вам лучше, конечно, например, тут уж полная противоположность, а иногда противоположности не очень, как бы, хороший союз. Вам лучше, как бы, например, со скорпионами или с раками связывать свою жизнь. Ну, в любом случае, королева кубков, как я сказала, женщина элемента воды, либо любая влюбленная женщина. А если вы, вы у нас женщина-козерог, то это вы, наверное, потому что, может быть, вы влюблены или готовы вот отдать свое, или заботитесь о ком-то. Это еще карта матери. Вообще люди, вот водные стихи, они очень мягкие, любвеобильные такие, знаете, чувствительные, чувственные. То есть э, интуиция очень высоко развита у них, не зря она сидит, ру подняв руки вверх, то есть как будто бы, знаете, молится или проводит какой-то ритуал. Это еще люди, занимающиеся эзотерикой, может быть, Таро, картами Таро, или, например, астрологией, чем-то вот в этой области, либо бывают психологами, потому что э, тут тоже нужна интуиция чувствовать людей, понимать людей. Вот так вот, кто эта женщина для мужчин, как я сказала, может быть, ваша партнерша для женщин, скорее всего, описывает вас, потому что, может быть, это или кто-то очень близкий рядом с вами, я сказала, это, может быть, даже карта матери для кого-то или близкой подруги. Но в вашем окружении вот это вот люди, близкие к вам, десятка мечей. У кого-то из ваших очень близких людей проблемы проблемы Это вот предательство, кого-то кто-то, может быть, бросил, кому-то кто-то изменил. По работе могут быть какие-то неожиданные конфликты, даже не конфликты, а вот такое вот, знаете, поведение какое-то, обошли, обманули или еще что-то. Обмануть могут и на финансовой какой-то области нож в спину, так что... Вам выпала эта карта, потому что, видимо, человек очень близок к вам, например, ваш партнер или партнерша у этого человека близкие какие-то какие проблемы могут быть. Карта десятка. Десятка – это конец цикла, который говорит, что да, вообще сама ситуация болезненная. Но уже случилось, и надо как-то выходить из этого состояния, надо тихо-тихо излечиваться, надо тихо-тихо как бы принимать какие-то меры и начинать жить дальше, двигаться дальше. И, для, видимо, вы для этого нужны этому человеку как опора и поддержка. Надежды и страхи король кубков. Ну, не знаю, как можно бояться короля кубков. Единственное, что может быть, если это страхи, это кстати, у короля кубков, вот у каждой карты есть оборотная сторона. У короля кубков это проблема с алкоголем. Вот, может быть, вы что-то в такой области, у вас есть какие-то страхи. Либо это вот король кубков, надеетесь. Может быть, надеетесь встретить такого мягкого мужчину, который умеет говорить о своих чувствах, поражает свою любовь. Умеет сказать правильные слова, умеет ухаживать, умеет флиртовать. Вот, вот так вот, может быть, вот этого вы хотите, надежды ваши. Ну и ваша последняя карта, финансовая карта, восьмерка пентаклей замечательная карта с точки зрения финансов. Это хорошая, стабильная зарплата в первую очередь или доходы какие-то. Часто восьмерка пентакли это человек, который занимается своим делом, или если вы даже работаете на кого-то, вы специалист, вас рекомендуют, к вам обращаются, к вам, может быть, даже надо для того, чтобы попасть к вам, надо как-то либо по знакомству, либо записываться заранее, то есть вот такой вот, то есть вы педант перфекционист человек который знает свое дело вот до последней как бы точки то есть вы все знаете вы выкачиваете вот эти вот пентакли каждый из них на идентично для этого нужен вот этот вот перфекционизм это уже хорошие деньги восьмерка но есть куда стремиться у нас была десятка пентаклей то есть к чему еще стремиться Поэтому, но ну, в любом случае, карта очень хороша вот, с финансовой точки зрения. Ну, давайте посмотрим про любовь, как я и обещала. Первые три карты для тех, кто в паре. Четверка кубков. ваш посохов и карта императора ну что ж мои дорогие кто-то заскучал в отношениях для того чтобы их надо как-то разнообразить я не знаю приглашайте друг друга на свидание делайте какие-то жесты внимания по отношению друг к другу нужно как-то кстати и разнообразить может быть или освежить вашу сексуальную жизнь тоже потому что посохи символ сексуальности страсти у кого-то отношения с человеком постарше вас либо человек может быть для женщин, особенно это может быть император, это человек статусный, у человека может быть должность какая-то, или может быть какой-то пост, может быть, очень занят работой или чем-то. Ну, и из-за этого вы и скучаете. Человек слишком много времени проводит, вот, может быть, на работе. Если вы мужчина, то имейте в виду, что, может быть, вы как-то э, погрузились в себя, в свою работу, в ответственность, а дама ваша может заскучать, вам надо как-то принять какие-то меры. Для тех, кто одинок и в поиске. Карта звезды. Ну, долго вы одинокие не будете. Шестерка кубков. Ух ты! Ну, мои, мои дорогие, замечательные карты. В первую очередь, может быть, кто-то, кого вы уже встречали в своей жизни. Потому что шестерка кубков – это карта человека с прошлого, не беспокойтесь, это не обязательно должен быть ваш кто-то из бывших. Это может быть человек, с которым вы когда-то учились, работали, может быть, я не знаю, в детский сад даже ходили, где-то вы пересекались уже, у вас, может быть, были какие-то до этого такие отношения, Мы, вы могли, может быть, встретиться сейчас, очень легко найти друг друга в интернете, в соцсетях, всегда можно с кем-то пересечься. И карта звезды исполняет, может быть, это и было вашим желанием встретить или найти этого человека. Кстати, человек может быть за границей. Видите, карта мира. Не зря вам выпала карта мира в предыдущем раскладе при поездке, может быть, в отпуск куда-то вы встретите с кем-то, или человек будет, или у вас будут отношения на расстоянии, вы встретитесь где-то в интернете, человек будет в одной стране, вы в другой стране, может быть. Либо эта карта говорит успешным завершением цикла, может быть, вы давно были в поиске, и наконец-то завершился этот цикл поиска, и вот вы встретили свою любовь, свою мечту, потому что карта звезды говорит об исполнении желаний, исполнении ваших мечтаний. Старший Аркан представляет знак зодиака водолеев может быть кто-то из водолеев так про финансы кстати я забыла сказать про карту овна которая у нас была для тех кто в паре э, овна карту императора представляет знак зодиака овнов может быть вы в отношениях с овном и вот заскучали а ну-ка что у нас тут прыгает и последняя карта. Посмотрим, что у нас. Ах, какая карта. Туз кубков. Шестерка пентаклей Шестерка ч... Чаш. Ну, замечательно тоже. И с финансами у вас полный баланс. Даже какое-то предложение, может быть, как бы повышение в должности, может быть, прибавка к зарплате. Шестерка пентаклей это говорит, когда мы выплачиваем долги или какие-то, может быть, мы... Мом имеем... Знаете, для того, чтобы получить кредит в банке, для этого тоже просто так его не дают. Надо иметь хорошую финансовую историю, надо иметь какие-то, знаете, документы правильные все, чтобы вам дали. Может быть, вот вам и выдадут какой-то кредит, какой-то займ, ипотеку вы можете взять, что-то вот основываясь на, например, вашей новой должности. Вам там зарплату хорошую напишут или дадут. Шестерка кубков, кстати, карта детей. Ну, мы говорим про финансы. В данном случае, опять-таки, люди из прошлого. Может быть, кто-то из прошлого поможет вам. Кто-то из прошлого вернет долг, кстати, может быть. Может быть, даже и не ожидали, что этот... когда-то получите этот долг. И, наконец-то, вот она, чаша полной радости. Кто-то вернет вам какую-то крупную, может быть, даже сумму. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.